Здравствуйте, друзья! Недавно я был на телевидении и принимал участие в программе, посвященной методам сохранения здоровья в холодное время года. И на этой программе я встретил медиков, народных целителей, диетологов. Ну а сам я, как обычно, пропагандировал закаливание и, в частности, купание в холодной воде и обливание. Но, конечно, формат телевидения не позволяет в короткой программе донести всю информацию, которой хочется и которой необходимо поделиться. И поэтому я сделаю это сейчас. Я хочу сразу заметить, что закаливание и в частности купание в проруби делает и здоровым, и что важно и должно быть интересно профессиональному психологу, делает счастливым. И вот как это работает. Предположим, Принято решение поехать на прорубь и искупаться. И в ту же секунду почему-то начинает подниматься настроение. А все дело в так называемом гармоне счастья дофамине. Дофамин это нейромедиатор, который вырабатывается в момент ожидания или предвкушения чего-то значимого. Ну, купание в прорубе это всегда очень значимо, это всегда подвиг. Это всегда радость, и поэтому от одной мысли о купании вырабатывается дофамин. Приезжаем на прорубь или выходим на двор с ведром холодной воды, раздеваемся, и тут уже дофамин зашкаливает. Что делаем дальше? Обливаемся водой холодной из ведра, да, или купаемся в прорубе. Что происходит при купании? Шок. И вследствие этого шока выделяется адреналин выделяется такое количество адреналина, которое позволит прожить энергично, насыщенно, полноценно весь последующий день и чувствовать себя сильным и всемогущим. Что в этот момент происходит с телом? Вследствие охлаждения происходит отток крови и лимфы от конечностей ко внутренним органам и происходит переизбыток перенаполнение внутренних органов кровью. И таким образом происходит как бы массаж внутренних органов, довольно сильный массаж внутренних органов, который почти невозможно сделать другими методами. Ну, чем полезен массаж, мы все знаем, он устраняет застой крови и лимфы в теле, то есть в мышцах и во внутренних органах. Что делаем дальше? Выходим из воды и вытираемся. Шокирующее охлаждение тела привело к повышению температуры внутренних органов до 40 градусов и выше. И таким образом происходит не, не просто перенаполнение органов кровью, а перенаполнение горячей кровью, что обеспечивает гибель различных посторонних белковых форм жизни, то есть бактерий, и, что очень важно, так называемых атипичных, то есть раковых клеток. И, Возможно, вы видели со стороны или знаете по себе, как после купания в проруби становится жарко и от тела исходит пар. Кроме того, на душе становится спокойно, радостно, ощущается комфорт, расслабленность, как после сауны, как после хорошего массажа, потому что после шока выделился еще один гормон счастья — эндорфин. Конечно, заниматься закаливанием лучше не одному. Конечно, лучше это делать в компании единомышленников. Поэтому чаепитие после купания в компании друзей и на тот момент уже веселых людей со сходными взглядами, целями, ценностями приводит к выработке еще одного гормона счастья — окситоцина. Что вы делаете дальше? Приезжайте домой, выкладывайте фотки из проруби в соцсети и, конечно же, восторженные комментарии друзей под вашими фотографиями, где вы в ледяной воде, а также само осознание того, что вы не поленились сегодня и сделали большое дело приводит к тому, что вырабатывается еще один гормон счастья серотонин. Как же в целом отразилось купание на здоровье? Вследствие купания. Произошло улучшение работы кровеносной системы, стимуляция эндокринной системы и нормализация гормонального фона, укрепление и стимуляция иммунной системы, уничтожение раковых клеток и общее омоложение организма, общее оздоровление организма. И что может быть интересно, людям, которые не хотят стареть, омоложение кожи. разумеется. Поэтому конечно же я рекомендую вам и самим практиковать закаливание и приобщать к этому своих друзей, поэтому поделитесь с ними этим видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, купайтесь, закаливайтесь и будьте здоровы и счастливы!